номер 23 команд квн синтетика встречаем всем привет на сцене команда квн синтетика смотря на нас вы могли бы подумать а зря смотря на нас думать не обязательно хотите прикол кто первый поднимет голову тот лох ведущего тоже касается Жаль, что так нельзя шутить в юниор-лиге школьникам. А мне можно. Ведущий лох. Это я про Малахова. Ну что ж, с нашим директором вы уже познакомились. Теперь самое время познакомиться с нами. На сцене команда КВН «Синтетика» пошумим. Разборка лоров. Слышь, слышу, слышь, слышу, слышь, слышу. Слышу. слышу. О, смотри, окулист идет. Э, я все вижу. О, а -а -а, нет, это чувак! Случай на остановке. Молодой человек, помогите, пожалуйста, я номер маршрутки не вижу. А, спасибо. Учи учитель черчения недолюбливает одного из учеников. А вот тут сразу видно. Подна маренка чертила. А график хороший, за график 5. What... Жертвей маньяка фартанула. Нет, нет, нет, нет! О! Ништяк, соточка. А подростки так часто влюбляются. Извините, а не подскажешь, сколько время? Said, it, Извините, не подскажете, как дойти до Пушкинской? It, Возьмите листовочку, пожалуйста. Пять рублей не будет! Аделина, перестань! Жюри это могут не понять! Здесь есть жюри! She said, it, как же здесь много людей! Это любовь сводит меня с ума Батя снова с вами Ребят, вот меня на сцене нет И все равно больше вас запомнит Для вас выступала